Итак, сегодня мы с вами приготовим пиццу в домашних условиях, на сковороде. Для этого нам нужно взять 9 столовых ложек муки. 9 столовых ложек муки. 2 яйца. Это у нас будет тесто для пиццы. 4 столовых ложки майонеза, здесь у меня уже отмерено 4 столовых ложки и 4 столовых ложки сметаны и все перемешиваем. Так, все тщательно перемешиваем. Тесто для пиццы у нас готово. Смазываем мы сковороду маслом и выливаем тесто. Так, выливаем половину теста. Это у нас получается на две пиццы тесто рассчитано. Сверху мы выкладываем колбаску. Можно ее порезать мелко. Я порезала кружочками. Мясо у меня. Предварительно я его творила и обжарила. Присолила его, молотым перцем добавила. И раскладываем. Смазываем кетчупом и разлаживаем мы обжаренные грибы, шампиньоны, у меня шампиньоны. Можно пиццу делать без грибов, без мяса, просто с одной копченой колбаской, у меня просто было мясо вареное и грибы. Так, сверху мы делаем сеточку из майонеза. Притрушиваем немножко порезанной петрушкой. У кого есть, можно добавить и сладкий перец. И сверху мы натираем твердый сыр. Ставим на плиту на слабый огонь три минуты. А затем мы накрываем крышкой и еще минут пять держим под крышкой. Вот такая пицца у нас получилась Сейчас мы ее выложим на тарелочку Давай Вот такая пицца на сковороде у нас получилась Сейчас мы ее разрежем Посмотрим Как внутри Горячая еще Сыр расплавился и тянется. Вот такая пицца. Быстрая. Не надо заморачиваться. И на сковороде.